Всем привет, вы на моем канале Игнатиус, в этом видео я расскажу о своем пути к элементу горизонт. Перед началом просмотра данного видеоролика, прошу поставить лайк и подписаться на мой канал, потому что на моем канале ты найдешь еще больше интересного и полезного контента. Что же такое горизонт? Горизонт это сложный элемент из статики, также один из тех элементов, которые с первого взгляда приковывают внимание. Еще бы, ведь кажется, что атлет, который его исполняет, способен нарушить все законы физики, удерживая свое тело в воздухе параллельной земле. Горизонту отсюда и пошло название данного элемента. Свой путь к изучению элемента горизонт изначально я начал с попыток, но ошибался, осознав это и пришел с попыток на закрытый горизонт и отжимания в нем. Закрытый горизонт я изучал как на брусьях, так и на полу, делал 3-4 подхода на максимум. Третьим действием являлись фулл отжимания, отжимания с уходом вперед. Также помимо всего этого я делал большое количество попыток элемента на брусьях и на полу. Это все действия, которые я выполнял во время изучения горизонта. А если тебе интересно видео топ-10 легких и зрелищных элементов на турнике, то можешь прийти по подсказке и посмотреть это видео. Ну а сейчас ты увидишь мои успехи в горизонте. Погнали! I'm just calling to say I.